буду делать резинки с юбочками, девочка. Так, Затем 9 мая. 9 мая. 9 мая. У, волосики. Так. волосики. Опять, Такая красота пришла у меня. У -у -у. Опять. Это сердечки всякие. Да, сердечки. О, Линейка. Линейка такая. Ручная работа. Спасибо. Да. Ой. Так, это мультяшка. мультяшка. Это арбузики. Это ромашка репс. Да. все репсовые ленты абсолютно. У. Вот они. Разноцветные прикольно. Разбирают их хорошо. Подвески, тоже можно к машине, да к еще. резиночкам. Бенечки. Были у меня кабашоны с мотоциклом, вот и лента тоже. По тем мотоциклам лента и пришла. Маленькая ученица, но это можно для девочки сделать школу резиночки для начальных классов. Сердечки тоже самое. Сердечки... У нас пришли Ло, на. часики Лол для Геннады. Сядь. Куда? у него пришли. Они О. ходят, кстати. Лол. Кожаные. Ты имбинки не показывала, а то сейчас заберет. Да. Сейчас завтра в часиках пойдешь? Да. На ночь только снимают эти щасики. Да. Такие так, классные. Просто класс вот, Деловая колбаса Лента такая классная Ну короче ленты все классные Мне очень все нравится Все замечательно а Лента хорошая репс Я как говорила То что у меня все почти уже закончилось Вот она у меня Появилась Ну это серединки все не расскажешь, все не покажешь, как говорится. Вот, смотрите, прикольная. Ага, серединка. Вот еще мотоцикл у нас. Так, бабочки. Бабочки. Ну, лента, бабочки. Обалдею, Я просто по бабочкам обалдею. Так, вот это тоже декоративная лента. Короче, глаза разбегаются, прям кошмар. Лента, декор, декор. Короче, ленты очень много. Так, 9 мая. Вот эту ленту откладываю сразу, чтобы не искать. Еще раз повторюсь. Это школьная лента. Ну, это девчушкам на лето. Ленты много. Так, любимая ученица лента... Мики Маусики, Бабочки, Девочка. А, такие, я их четыре штуки только выписал. Лол, лента прекрасная. Школьная лента, это для декора. Какие-то пищачки. Декорная. А сюда мы суем хвостики, озорные хвостики. Это у нас будут бантики здесь висеть на продажу. Планшетки такие. Короче, полно планшеток у нас теперь. Затем за родину. И вот такие планшетки. Это у меня к 9 мая пойдут. Как раз их сюда вдеваешь. И они у меня на продажу. Планшетки. Короче, очень много планшеток. Планшетки. Да. Планшетки очень много. Бисерков, бисерки, бисерки. Так. Это у нас опять пакетики. Это что-то пришло. А, перышки опять. Да, нас все попали. На Перышек полно у нас. Да. Так. Это к Новому году планшетки. Это ручная работа, прикольная. Класс, мне очень нравится. Под заколочки, под ободочки. Вот это тут тоже самое. Написано, лучшая девочка, ручная работа. Приятно же покупать, когда вот аккуратно все на продажу выставлена. Так, ленты 9 мая, вот. Вот они, крас... красотулечки мои. Вот это все к 9 мая. Так как это очень такой, я к этому празднику очень отношусь. Прям. Вот такая тряпочка. У замша. Вот это тоже самое. Так, пришли мои, как всегда, красотулечки. Вот, я их ждала. Коза. они будут у нас резиночки резиночки я я вот, почти все посмотрите какая простая. я пролистаю вам покажу вот, вот. такая красота вот это Ну вот, это все последнее. розовая, смотрите, какая. Вау! Последнее. Узываю все ящинки, те вот и лепеточки. А. Так что, вот, друзья. Ящинки и лепеточки, давайте вот. Теперь можно начинать работать. У тебя же два лепеточки. И еще эти иконки. Давайте с вами попрощаемся. Всем пока-пока. Всем пока-пока. До новых встреч. Пишите комментарии и ставим лайки. Пока-пока. Всем привет, друзья. У нас второй день наступил. Пришли две посылочки. Э, опять Китай. Вначале откроем Китай. И следующая посылка у нас будет э, ленты. Очередные ленты. Так как у меня закончились те. Дождалась, слава Богу. Будем открывать китайскую посылку нашу. Давид, есть, хочешь? А то сзади камера уходит. Так, что у нас здесь? Для камеры? Yeah. Это опять мы для камеры. Все набираем, набираем и набираем. Штатив. Интресисту. Штатив. Это ходить. Вот это, на которой камера у меня стоит сейчас на столе. специально штатив для стола. Ну, для полки, для стола, ну, чтобы не трясло ничего. Можно это на дерево политься. Хоть на забор, хоть куда. А это у нас получается штатив. А, вот такой вот штатив тоже. Только можно еще держать и это так идти. Да. Как Можно это? держать и снимать Может вот так. лучше, которая да? стоит. Да. Да, да мне лучше. Вот. Но это запас еще. Интересный да. такой штатив. Так, и еще у нас в Китае еще одна посылка должна прийти. Power PowerBank Power Не знаю. А думал, так, ладно, это убираем все. И начинаем самое интересное. Для кого-то интересно, для кого-то, может, не интересно. Для меня лично интересно. Вау! Вот и пришла моя красотища. Начну работать. А то я сейчас, пока лент не было, я занималась бисером. Опять новое увлечение у меня началось бисероплетение. И мы пока... С детьми вечерами э, перебирали э, бисер, потому что э, когда у меня Фарида была маленькая, она все в одну тарелочку скидывала. И мы вот это перебираем. Я делаю цветочки, дети перебирают. Ну, короче, э, мелкую моторику развиваю себе. Короче, сейчас работа опять пойдет. Спасибо Наташе, которая выслала мне это все. Так, это фоамиран делают из него цветы тоже, очень красивые получаются. Это да. Фоамиран. А файмера? Да. Тоже цветочки, резиночки делают из него. Вырезают. По шаблону. Лента упала. подними, пожалуйста. Так, начнем. Начнем. Это все у меня репсовые ленты. Они очень уходят быстро. Это обычные ленты. 4 сантиметра. это все покажу? Нет, я покажу, да? Так, вот ленты красотища пока это 5 сантиметров идет уже это 38 сантиметров а, 38 миллиметров то есть так так так так вот это 5 сантиметров это тоже 5 сантиметров. Это у меня на цветы, на резиночке очень хорошо. Кстати, вот эти репсовые ленты они идут очень хорошо на резинке, так как держится, держит форму отлично, замечательно, не как атлас. Есть атлас ну и есть атлас, который тоже хорошо держит. Но есть такой, который мне не нравится. Ой, от Наташи подарочек пришел. Здесь кабашончики такие маленькие. Спасибо, Наталья. Мы с ней переписываемся. Это в Одноклассниках я все выписываю. Очень приятная девушка. И всегда отзывается замечательно. О своих покупателях. Так, это у нас идет. Как его? Тын-дын-дын-ден. Сейчас помню. Это у нас идет так. <смех> вот голова. Органза. Органза. Бантик органза. Можно из этой ленты делать для малышей легкие бантики. Они тоже не мнутся, очень хорошо держатся. Я своим девчонкам делаю. И очень удобно, и очень красиво смотрится. Так тоже вот это все короче вы заметили это все у меня репс вот это пять сантиметров белая очень быстро уходит так вот это у меня с декором уже репс идет у меня он закончился его нету декоративные ленты Смотрите, они как блестят. Очень красиво. Обалденно. Вот это 4. Угу. Так, вот это 2,5. А Подожди, давид. это До этого не дошла еще. Это 2,5 сантиметра. Она тоже только в пути уходит. Эта лента. Разных цветов. Какие были. Такие выписала. Короче, вот. Работать будем это 5 сантиметров репс вот это для девочек резинки буду делать как солдатские, не солдатские как а, а, называются ну, 9 мая очень интересно сделать из него. это тоже это самое репс вот это органза. Смотрите, какая она красивая, блестящая. Тоже для малышек делать. А вот эти наклеечки у меня вот их не было. Могу теперь клеить. У меня есть для них серединки. И буду это все делать. Красоту. Вот это репс с адласом. Знаешь, что? Ты каш, а да, кстати, вот это сантиметровая, ну это лента ручная работа. Сзади обклеивать резинки. Так, ну все, в принципе, это печеньки для, для цветов. Так, что у нас? Это магнитики. На 9 мая буду делать магниты холодильнику. Это заколочки. А эти будут менять. Все нормально. Так. Я... Я... Вот эти будут у нас 9 мая. Значки. В голове крутится, не могу сказать. Ну, это для резинок основа. Это Наташа опять в подарок мне выслала. Сделано с любовью. Вот такие картиночки. Это когда буду фотографировать, выкладывать фото на своих, соц... своих соцсетях. Буду прикладывать эти картинки. Так. О. Маленькая принцесса. Принцессе. Короче, это тоже Наташа в подарок мне выслала. Дай мне вот это. Куда убрал? А вот это, это у меня будет, вот магниты к 9 маю, там потом, как я сказала-то, нет, шаблон, а магниты, ну вот изделия к 9 маю буду делать и буду на этом фоне фотографировать, очень красиво, и с Днем 29, Победы, 9 мая 1945 год, да. Так что, друзья, продолжаем работать. Пришли уже 4 посылки, ждем еще одну. Нет, еще одну на следующей неделе. И все. Я рада, довольна, как удав. Хомяк у меня тоже довольный. Что хомяк? Хомяк? Да. Это я хомяк. Так что, всем пока-пока, до новых встреч. Не трогай, пожалуйста. И пишите комментарии, ставьте лайки. Пока-пока.